всем привет не всем привет мы закончили монтаж тренажера приглашаем всех как правильно называется по-английски мы там все Короче, и Итак, батутный зал bounce kitchen находится на между новослободской и хорошо итак мы закончили монтаж кай тренажера зовемся в гости всем привет